2017 год, год экологии, Щелковское шоссе, деревня... с короедом. Да, деревня Дяськина Вот был вот на этом месте. Вот абсолютно вот такой вот густой лес. А вот что стало. Вот это, да, под соусом борьбы с короедом. Это только один участок из нескольких, которые вырубили. Да, да, да, да. Вот, это деревня Дядькина, вон оно, Щелковское шоссе проходит. Это Адмкада где-то километров около сорока. Вот. Был вот, вот, вот такой вот густой, был лес. Вот он. И вот его продолжение. Год экологии. Год вот офигевших чиновников, я хочу сказать. Они вообще уже потеряли какое-то чувство, совести или, или как еще это. Надо... Но им недолго осталось. За это... Конечно. За они, это... Они пытаются утяпать последний, хоть урвать напоследок. На... Пойдем. Перед смертью не надышишься. Я думаю, что... Э даже в этой жизни их ждет ответ вот за это, за то, что они... 2017 год, год экологии, борьба с короедом. Вот такой вот красивые деревья были, лес. И вот она, вот она вам борьба. Вот она вот. Россия. Вот он участок, вырубили под дачи. Вот он, год экологии. Хотите посмотреть? Деревня Дядькина, Щелковское шоссе. И это только один из участков. Вот они, давайте посмотрим на а, эти самые... Наверное, на пенек. На пенек, раз. да, К караед, как ему да. пожрал. Вот они какие, вековые деревья. Посчитаю. Тут не то, что караед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 лет, елки было, прикиньте, 50 лет. Да, и вон корневая система какая. И она здоровая, то есть мы видим. Да. Что даже вот, если мы вот. Отдерем, вот, где тут что, где, где, где тут что. Ну вот они, деревья были, а березки, сосны, они были нормальные, это вот просто для дач, так как на поле строить пока им запрещают, я так понимаю, они, год экологии, борьба с короедом, вот, это вот шоссе, вон оно шоссе, слышно гул машин, вот там оно Щелковское, вот так вот идет. Это в 30-40 километрах от МКАД Это все находится. Вот такая вот борьба. Борьба. Борьба чиновников с нами на самом деле происходит. Не, они просто эти. Долбаные сатанисты врубают леса, чтобы эта планета быстрее да, да. из -за кислорода превратилась в углекислый газ. Согласен. Но. Хотят прекратить Таким инопланетянам они служат Я думаю, вы все прекрасно знаете сами. Да, да, да Служат они Все номеру 666 Партия Единая Россия Если никто не в курсе Ой, там и дальше Дальше, смотрите, да, дальше я вот хотел, видел, с там тоже вырублено. Да, вырублено Все вывезено И камазики <с, <cisvaganzuk> с досками поехали на строительные рынки да. пораженные краедом. <с Puniculla> мебель, зараженная краедом. вот они здесь как металл, облученный радиацией вот, и птицы летают и не понимают, что тут, что такое <псусы> да, они, наверное, плачут что это. у них там были гнезда, дом, дома их, дети а сейчас вот. Вот они. Пришла партия «Единая России и все. Годы экологии. Экспроприировало, так сказать. У Конец июня 2017 год. Хорошая погода. Да. Погода хорошая, но дела людей ужасно. Никто не скрывался. Вот оно, второе место, где-то в 150 метрах от того. Вот вам поражение, караеда. Был густой лес, березовый, сосновый. 50-летний. Да, 50-летний как минимум. Вот. Вот кто этим занимается. Вот она коррупция где сами понимаете для чего этого вырубили то есть никакого поражения караедам здесь никогда не было и нет и это идет по всему Подмосковью по всему эти участки каждый каждый километр каждый километр вырубают, никогда такого не было